Всем привет, с вами Марат, сегодня мы заехали очередной раз на наш объект в Токсово На этом объекте мы строим два дома в стиле хай-тек Здесь мы не были уже порядка двух недель И сейчас мы расскажем поподробнее, что за это время произошло С какими трудностями, сложностями мы столкнулись и как мы их здесь решали Итак, сейчас мы находимся на верхнем доме Здесь мы уже завершили этап устройства плиты перекрытия над цокольным этажом Частично работы не завершены в плане демонтажа опалубки, где у нас заложены отдельно стоящие балки. Пока держим их на перекрытии, для того, чтобы бетон набрал свою стопроцентную прочность, для избежания каких-то там микротрещин. Ну и в целом, чтобы снять риски. По основному дому опалубка с плиты перекрытия уже снята, поставили стойки переопирания. И пока в таком состоянии мы ее будем держать. До момента устройства плиты перекрытия следующего этажа. Здесь уже на первом этаже начали армировать стены. Стены у нас здесь э, по своей конфигурации практически дублируют стены цокольного этажа. Ну, я имею в виду по соосности. Стены внутренние 150 мм, наружные. Стены у нас тоже 150 мм. Напомню, в цоколе у нас наружные стены были 250 мм, потому что у нас там, ну, с одной стороны, давил грунт на стену, для того чтобы воспринять нагрузки и не разрушаться была стена применена более массивная и так как это фундамент на него воздействует больший объем нагрузок поэтому стена была толще здесь стену уже потоньше, так как у нас э, второй этаж сверху будет еще меньше чем первый, поэтому ну такого сечения стен вполне достаточно, по несущей способности стена из железобетона 150-160 там мм способна воспринимать нагрузку от двухэтажного здания ну для примера там кирпич или газобетон стена была была бы гораздо толще по нужной облицовке у нас здесь запланирован лицевой бетон можно увидеть у нас вот такие выпуска здесь выпущены из плиты перекрытия из фундаментной плиты тоже есть выпуска в перспективе мы будем утеплять фасад дома уже экструдированным пенополистиролом свой утеплитель у нас запланирован 100 150 миллиметров и будет заливаться лицевой слой из бетона, который мы уже будем устраивать, когда уже завершим на этом объекте обществой работы. Плита перекрытия у нас значит тут совмещена с фундаментной плитой. То есть часть этой плиты выходит за границы самого цоколя. Для того чтобы там выполнить эту плиту, мы произвели обратную отсыпку, уплотнились, залили под бетонку, сделали гидроизоляцию, такую как мы делали на под бетонки под цоколем и залили плиту общую то есть сама плита которая сейчас залита поверх цоколя больше чем сам цоколь это сделано для того чтобы в этой зоне нам организовать вот такой большой балкон Здесь балкон порядка 60 метров квадратных то есть сейчас мы стоим на в зоне где в перспективе будет просто открытая ну терраса балкон с которой можно будет выйти с Кухни, вот здесь у нас гостиная, кухня, из которой можно будет выйти летним деньком и вот здесь посидеть, э, понаслаждаться вот этим прекрасным видом. Так как мы здесь делали индивидуальное архитектурное проектирование, мы запроектировали так, как мы хотим использовать и использовали максимальные преимущества этого участка. Так как у нас здесь э, вот это все, я хожу, это все открытый балкон. Соответственно под ним у нас жилое пространство Здесь мы будем устраивать какое-то кровельное покрытие Также ввиду того, что оно теплое Нам надо будет сделать здесь утеплитель ну, Защитить э, теплое пространство дома от излишних теплопотерь здесь будет устраиваться плоская кровля с утеплителем ну по технологии технониколь здесь будет укладываться слой утеплителя 200 мм делается стяжка с разуклонкой поверх мембраны, сверху уже напольное покрытие это либо керамогранит на проставках, либо это террасная доска на подсистеме. И для того, чтобы весь водосток, который будет здесь собираться с этой террасы, она достаточно большая, надо было предусмотреть ливневую трассу, которая будет устроена в доме, который будет отводить эту воду ну для того, чтобы вода не текла по фасаду опять же и не портила внешний вид опять же, второй задачей нашей было это избежать максимально избежать появления труб на на потолке внутри цоколя, для того, чтобы ну, высота цоколя была максимально возможной вот, для того, чтобы все это дело в совокупности учесть и в перспективе не прыгать, не бегать как это решать, у нас здесь на этапе строительства проектировщик заложил и рассчитал, где нам эти трубы пропустить. Сейчас у нас есть вот такие отверстия в плите. Их здесь три штуки, которые в которые перспективе сведется уже... Здесь установится ливневая воронка, в нее придет разуклонка со всей крыши и уже в теле, в самом цоколе внутри, под перекрытием, в зонах, где это будет возможно, будет проложена ливневая трасса, которая отведет воду от этого дома в целом. Можно увидеть, у нас есть вот такие вот выпуска из плиты по торцу Это сделано для того, чтобы устроить здесь невысокий парапет В который будет упираться все кровельное покрытие В который будет в перспективе крепиться перила Который будет устанавливаться э, по периметру этой террасы э, ну, Из соображений безопасности И также есть выпуска, здесь коротенькие Потому что здесь у нас будет э, заливаться небольшой бортик На который будет вставляться оконный портал Обратите внимание, какой он ширины. Здесь ширина конного портала порядка 8 метров будет. И высота около 4 метров. Здесь будет очень светло. очень, Ну, то есть, вот эта панорама, которую мы увидим, мы с теплого контура также сможем на нее смотреть. Нам ничего не должно препятствовать. Также по этому дому мы уже разработали дизайн-проект. Поэтому я хорошо представляю, как внутри помещения будут зонированы и распланированы. Здесь у нас предполагается зона гостиной-столовой здесь будет диван я опять же, вот, сидя на диване буду не я буду заказчик будет смотреть на этот вид здесь у нас если идти дальше по дому насколько я помню запланирована кухня достаточно компактная здесь будет вход ну и просто кухонная зона без какой-то столовой для того чтобы просто хранить продукты готовить пищу здесь у нас зона гостиной и входа в дом здесь у нас вход в дом здесь у нас еще не завершен этап планировки как раз въездной, входной зоны. Сейчас не могу точно сказать, как это будет обыгрываться. Здесь вот какая-то дорожка пойдет в сторону въезда на участок. И здесь уже у нас зона кладовых помещений, зона технических каких-то пространств. Ну, в общем, весь первый этаж отдан. Под общесемейное пространство Есть одна гостевая спальня Я сейчас вроде вот в этой зоне Все остальное это общесемейное пространство Все спальни и детские вынесены вверх на второй этаж Сейчас мы зашли в цокольный этаж Здесь у нас уже практически работа завершена Стоят стойки переопирания Мы их оставляем до набора прочности перекрытия ну, До 90% основной объем бетона уже перекрытие набрало, в принципе их можно снимать но для того, чтобы нам сверху дальше вести работу, складировать материал и не беспокоиться о том, что мы где-то излишне перегрузим перекрытие, мы их пока держим здесь у нас предполагается наша сауна с панорамным окном здесь будет закаленное стекло и сидя в сауне можно будет опять же смотреть в окно и наслаждаться видом Здесь у нас зона, так сказать, тоже зона отдыха летняя, здесь не будет э, перекрытия, здесь скорее всего будет какая-то пергола, которая будет, когда будет жарко, затенять это пространство. Ну вот, опалубку перекрытия еще с вот этих балок мы пока не снимаем, решили оставить для того, чтобы э, лишний раз не, не рисковать, так сказать, пока здесь стоит, нам она пока не нужна, эта опалубка. Ну, вот так этот выглядит дом. С прошлого раза изменилось то, что у нас поменялась погода. Начались э, стабильные осадки, практически ежедневные. Э, для Питера это норма э, уже в ноябре, в конце октября-ноябре. Поэтому у нас немножко участок под раскиз. По участку сейчас планируем сюда завести песка после того как засыпем стену и уже здесь песочком выровняем площадку для того чтобы здесь было чисто ну было комфортно вообще находиться но также в у нас в любом случае планируется здесь отсыпка этой зоны и нам сейчас необходимо подготовить вот в этой зоне опору для устройства перекрытия балкона в этой зоне здесь у нас вот в этом в P-образном сегменте планируется устройство перекрытия, на которое будет опираться первый этаж. Для того, чтобы его устроить, нам необходимо формировать снизу жесткое основание для устройства опал. Поэтому здесь мы планируем устраивать перекрытие. В этой зоне мы пока лицевой бетон решили не заливать, потому что здесь в перспективе планируется отсыпка, и мы, скорее всего, пересмотрим проектное решение. Вот здесь можно увидеть, что у нас вот эти же выпуска, которые были из плиты, уже связаны со стенами. Здесь ребята еще не, не раскрепили утеплитель, его будем на парашюты крепить. Уже здесь мы готовимся к заливке лицевого бетона. Здесь у нас за этим утеплителем есть э, бетонная стена, э, которая несет нагрузку. В фундаментную плиту мы закладывали арматурные выпуска, вот они у нас идут. 200 и на ее мы уже навязали сетку из арматуры которая будет выполнять задачу армирования вот этого лицевого слоя сейчас мы будем собирать опалубку устанавливать специальные конуса для лицевого бетона они будут здесь устанавливаться и уже После того, как завершим монтаж опалки, будем бетонировать этот слой, соответственно, вот в этой зоне, где у нас утеплитель, колонна, еще за угол, мы здесь будем заливать лицевой бетон, это бетонирование у нас планируется на следующей неделе произвести, здесь у нас эта часть останется в, ну, так сказать, в эксплуатации, здесь э, будет ну, какая-то зона отдыха, которую мы э, будем в перспективе дорабатывать и использовать уже в эксплуатации этого дома. Здесь сейчас у нас происходит этап устройства дренажной системы за стеной. Бетонная подушка, на ней стоит бетонная стена. Вся эта конструкция является таким водоупором мощным. Бетон воду практически не пропускает, и для того, чтобы избежать излишнего давления в период осадков, когда со склона потечет вода, мы вот верху плиты устраиваем сейчас дренажную систему, которая будет эту воду перехватывать и отводить уже от нашего фундамента в сторону, тем самым снимая излишнюю нагрузку с нашей подпорной стены. Вот после завершения дренажа мы планируем всю эту часть, где мы сейчас находимся, засыпать до отметки верха стены. И после этого уже будем заливать здесь плиту перекрытия. У нас вот это все пятно планируется к заливке плите перекрытия. И уже вот эта часть будет являться полом первого этажа здания. И от него уже у нас пойдет строительство дома вверх. Нам очень повезло, что лето было очень сухое. Вот этот грунт, который здесь у нас э, при выборке открылся, э, простоял лето. Местами он вот так... Осыпался, мы его подчищали, делали более пологий откос, но все равно его потихонечку подмывает. Но сейчас уже мы подходим к этапу, когда мы эту отсыпку сделаем, укрепим откос и можно будет не переживать о том, что вся эта история сползет вниз. Здесь у нас планируется в перспективе погреб, в который можно будет спуститься по лестнице для хранения ну, каких-то э, продуктов, там, винный погреб. Въезд на участок планируется вообще вот сверху, вот где куча песка лежит. А, и сейчас, после обратной отсыпки, у нас еще возникнет вот здесь подпорная стена, достаточно объемная, которая будет подпирать уже въезд, и мы уже смотрим, сможем, наконец-то, на этот участок заезжать сверху. Очень ждем. Итак, на сегодня все. У кого есть вопросы по данной технологии, пишите, мы на ваши вопросы обязательно ответим. Тем, кто хочет строить ну, что-то подобное, можем провести экскурсию на данном объекте. Объект находится в Токсово, напомню. Ну а так, всем хорошего дня, всем пока!